Хочу сказать сегодня здравствуйте. И тема нашего сегодня моей презентации это новое направление в терапии резистентных и рефрактерных лимфомы лимфомы и Начнем с клинического примера. Это молодой пациент 29 лет. У него диагноз лимфомы Ходжкина, классический, с нудулярным склерозом, четвертая в стадия Здесь большое медиастинальное новообразование, э, периферические забрюшинные лимфатические узлы поражены, есть очаги в печени, костях, кост, поражение костного мозга. Э, IPS-4, он получил 6 курсов биокопа, эскалированных в первой линии терапии. Э, был неполный ответ и ему была проведена биопсия новообразования медиастинального и гистологически были признаки лечебного патоморфоза, но и также клетки лимфомы Ходжкина. Поэтому, учитывая неполный ответ, ему был проведен курс первой терапии спасения ТХАП, и было выявлено после первого курса прогрессирование основного заболевания. И был рекомендован введение бендоксимаба ведантина после трех введений отмечена хорошая редукция, проведен курс высокодозной химиотерапии с последующей отологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток и был получен полный ответ. Ну и возникает вопрос по тактике введения в дальнейшем этого пациента, что мы можем предложить ему это наблюдение, введение токсимаба, сина введение невумаба или пембролизумаба. Голосование идет. Как правило, несколько секунд, Лариса Валентиновна, они длятся вечность, но это очень важные секунды для обратной связи. Нас сейчас слушают специалисты, для которых этот вопрос крайне важен. Голосование закончено. Ну вот. Большинство предлагают введение ингибиторов иммуноконтрольных точек. Теперь надо посмотреть, как у нас в конце нашей презентации, изменится ли мнение наших слушателей или нет. Притоксимагпидантин – это конъюгированный иммунопрепарат, он достаточно эффективен у пациентов с рефрактерными с лимфомой Ходжкина и с рецидивами. Частота полных ответов может быть достаточно высокой, как и частота объективных ответов. И также пятилетняя выживаемость достигает около 40%. При полных ремиссиях, естественно, пятилетняя общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования выше у этих пациентов. В августе одиннадцатого года. А Как не вернуться? А сюда, да? Видимо, не туда. Они а, все правильно. В одиннадцатом году он был одобрен в для лечения классической лимфомы Ходжкина после неудачи терапии, это ранний прецидив или прогрессирование, после высокодозной химиотерапии. И для некандидатов для высокодозной химиотерапии, если было неудача лечения, после двух и более линий терапии. В 2012 году в Европе одобрен этот препарат и в шестнадцатом году в России получил одобрение для лечения Классической лимфомы Ходжкина. Бритоксимат также эффективен и после аллогенной трансплантации. Частота объективных ответов достаточно высокая, и полных также ответов около 45% это достаточно высокая частота полных ответов для этой группы пациентов. А, ну, может использоваться с консолидирующей целью после высоко, а, аутологичной трансплантации при высоком риске рецидива. Это первичное рефрактерное течение лимфома Ходжкина, ранние рецидивы, экстранадальное поражение при рецидиве. При этом двухлетняя выживаемость без прогрессирования около 65%, процентов и консолидация этим препаратом проводится в течение одного года. Двухлетняя выживаемость без прогрессирования. В группе контроля значительно ниже. И В августе 2015 года было одобрено препарат битуксима питосим в качестве консолидации после аутологичной трансплантации при высоком риске возникновения рецидива или прогрессирования классической лимфомы Ходжкина. Факторы риска мы уже обсудили. Вводится он в стандартные дозы каждые три недели в течение года. Это около 16 введений. Бритоксималфитонцин активно изучается у пациентов с классической лимфомой Ходжкина при повторном введении, особенно если был ответ на предыдущее введение. И также он изучается в комбинации с ингибитором МТОР и с другими препаратами. Также с ингибиторами иммунных контрольных точек. Он эффективен в терапии спасения при рецидиве перед аутологичной трансплантацией в комбинации со стандартными режимами терапии спасения, а с бендамустином достаточно высокая его эффективность как по частоте полных ответов так и по частоте общей выживаемости. И также достаточно интересна комбинация это брендоксимабо с неволумабом, также высокая частота полных ответов и общих ответов. Блинтоксимабфидонсин может использоваться достаточно эффективно как при химиочувствительной опухоли, так и при химиорезистентной опухоли. В этом случае эффективно применение двух курсов брендоксимаба-виндонтина с бендомустином стандартных режимах. Клиническое исследование. Вот какие опции могут быть у пожилых пациентов старше 60 лет при рецидивах и рефрактерных формах? Это в основном используются монорежимы. и бритуксимаппендоцин также занимает одно из литирующих положений при рецидивых и рефрактерных формах у пожилых пациентов. Также может использоваться этот препарат в терапии третьей линии, то есть у предлеченных значительно пациентов проводится 24 курса, и если достигается объективный ответ, то можно обсуждать вопросы о проведении аллогенной или аутологичной трансплантации, если ранее они не проводились. И также может использоваться в монорежиме, если это пациенты не кандидаты для трансплантации. Указание его – это неудачи лечения аутологичной трансплантации, это неудачи лечения двух и более линий предшествующей терапии, если это не кандидаты для трансплантации. Это консолидация после аутологичной трансплантации при высоком риске возникновения рецидива. В терапии спасения второй линии перед аутологичной трансплантацией он эффективен при повторном применении, особенно в комбинированных режимах Ну, например, если на, повторном, на предыдущем применении была чувствительность к этому препарату, была полная ремиссия достигнута или частичная ремиссия, то при повторном приведении также можно достигать как полных ответов, так и объективных ответов и достаточно продолжительных. Для преодоления множественной резистентности используют, иногда изучаются в клинических исследованиях, это его комбинация с цифалопоспорином, аверпамилом. Также он может комбинироваться с абрутинибом, с другими препаратами иммунотерапии и с ингибиторами иммунных контрольных точек. Он эффективный, хорошо переносится, большинство ответов это частичные ответ или стабилизация при повторном применении у значительно предлеченных пациентов. Также возможно применение аутологичной трансплантации, если получен эффект на фоне проведения терапии бредуксимабовидантином. И на сегодняшний день, если у пациентов возникают рецидивы после аутологичной трансплантации гемопатических стволовых клеток, уже есть алгоритмы и с появлением бредуксимабовидантина и иммунотерапия, у этих пациентов появились большие возможности комбинации этих препаратов или последовательного их проведения и обсуждения вопросов в последующем о проведении возможно аллогенной трансплантации. Но было исследование пониволомабом это ингибитор иммунных контрольных точек, где было отмечено, что у пациентов с лимфомой Ходжкина также был достигнут объективный и полный ответ. Достаточно Это была предлеченная группа пациентов, предшествующие линии до 15%. У большинства была проведена аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в комбинации с брентоксимабом бендотином, но тем не менее были достигнуты полные ремиссии и была также достаточно высокая, хоть и не в большой группе, частота объективных ответов, и выживаемость без прогрессирования достигала 86%. Регистрационные исследования, но ну, всем известно, здесь проводилась терапия неволумабом пациентам, которые ранее получали аутологичную трансплантацию с бинтоксимабом и в разные периоды. Одна группа без, только аутологичная трансплантация, во второй группе бинтоксимаб использовался после аутологичной трансплантации, и в третьей группе здесь были разные точки приложения бинтоксимаба витонсином. Это все были пациенты достаточно молодого возраста, все с распространенными стадиями, значительно предлечены, и многим даже проводилась предшествующая лучевая терапия. У всех было отмечено улучшение опухолевой массы, независимо от предшествующего лечения, в том числе и бритоксимабом, видотином. Частота объективных ответов достаточно высокая, и частота полных ответов, и была она выше частота полных ответов в группе пациентов, которые получали только аллотологичную трансплантацию и ранее не получали бетоксимаб Длительное сохранение эффекта продолжительное, но ну, выше, естественно, при достижении полного ответа у этих пациентов. И достаточно это были продолжительные ответы для столь предлеченной группы пациентов. Выживаемость без прогрессирования также была высокой у всех этих пациентов и составила медиана около 15 месяцев у пациентов после аутологичной трансплантации гемопатических стволовых клеток. Выше была при полном ответе, но, тем не менее, если даже достигалась частичная ремиссия или стабилизация лимфомы на продолжительность без выживаемости, без прогрессирования тоже была значимой для этой предлеченной группы пациентов. И общая выживаемость достигла на один год тоже достаточно высокая. Нужно отметить, что неволумаб также был эффективен у пациентов и рефрактерных, как к первой линии терапии, так и к последующим линиям терапии. Также и он был эффективен, если рефрактерность была к бритоксимабовидонзину. Нежелательные явления они были, но в третьей-четвертой степени они не превышали 25% в этой группе пациентов. Нежелательные явления были связаны с кожной токсичностью, с поражением желудочно-кишечного тракта, с печенью, с кровотворной системой, с дыхательной системой. Нужно отметить, что... Качество жизни действительно при применении препаратов иммунотерапии у этой группы пациентов стали говорить о качестве жизни. И надо отметить, что каждый визит отмечался с повышением качества жизни при терапии неволумабом у этих пациентов. Невлума продемонстрировал высокую частоту ответов. Эффективность была высокой, независимо от ответа на предыдущие линии химиотерапии и рефрактерности как первичной, так и предусмабу витатину. И ответы были длительны у этой группы пациентов, независимо от того, это были достигнуты полные ответы, или частичные, или стабилизация. Выживаемость без прогрессирования была также высокой, независимо от Объективного ответа и достаточно приемлемый профиль безопасности для данных пациентов. Он был зарегистрирован, этот препарат и одобрен а в 2017 году в Российской Федерации и по рекомендациям нашим клиническим он может использоваться в качестве монотерапии у пациентов с рецидивом лимфомы Ходжкина после аутологичной трансплантации и терапии преднануксомабом или после трех и более линий, включающих аутологичную трансплантацию. Также ниволумаб может применяться и у пациентов с рецидивами классической лимфомы Ходжкина после терапии брентоксимабом ведонцином и если это не кандидаты для аутологичной трансплантации ну и здесь нужно сказать то что вот обязательно по рекомендациям нашим российским, все-таки эти пациенты должны быть после аутологичной трансплантации, но не обязательно, чтобы они ранее лечились и вендантином. Используются стандартные режимы введения вулумаба. Вибролизумаб, ну, лично в нашей клинической практике он используется реже, но, тем не менее, это очень похожие препараты. Также да. подтверждена высокая эффективность этого препарата нерандомизированными исследованиями при рецидивах, рефракциях в течение лимфомы Ходжкина, после, как после аутологичной трансплантации, так и после применения бритуксимаба, ведантина вводится он в отличие от анивалумаба каждые три недели и также можно получить высокую частоту объективных ответов и полных ответов. Но здесь похожий дизайн. Единственное, здесь не все пациенты получали аутологичную трансплантацию. Есть группа, где они не получали ее или не получали, поэтому немножко дизайна отличаются в регистрационных исследований. Но, тем не менее, это тоже прилеченные больные, это тоже достаточно молодой возраст пациентов, и получены хорошие эффекты во всех группах по уменьшению опухоли от первоначального размера по частоте объективных ответов и по частоте полных ответов. И также отмечена продолжительность достаточно долгое и при достижении частоты объективного ответа. Но надо отметить, что длительность ответа она также продолжительна. Похожие результаты у него и пембрализумаба. Ответ на терапию в среднем достигает где-то в отличие от бертуксимабавидансина при терапии иммунотерапии, при иммунотерапии в среднем до трех месяцев, но продолжительность достаточно длительная при достижении ответа независимо стабилизация это или частичный ответ или полный ответ. Также выживаемость без прогрессирования, естественно, она выше, если мы достигаем полный ответ, но надо помнить, что полный ответ может достигаться на иммунотерапию этих пациентов не сразу, а на это нужно время. При повторном применении иммунотерапии как пембиролизумабом, так и неволумабом тоже можно достичь. Повторный ответ, особенно если эти пациенты повторно используются этот препарат в комбинации с другими, пациент... с другими препаратами. После терапии пембролизумабом есть возможность пациентам проводить аутологичную трансплантацию и есть возможность проводить аллогенную трансплантацию. Токсичность тоже приемлемая для этой группы пациентов. Также на каждом визите отмечается повышение качества жизни у этой группы высокопредлеченных пациентов. Он был зарегистрирован в России в 2019 году пембролизумаб в связи с высокой токсичностью, эффективностью значительно предлеченных пациентов с рецидивным и рефрактерным течением классической лимфомы Ходжкина и достаточно приемлемым профилем токсичности. По российским рекомендациям он может использоваться в монорежиме у пациентов с рефрактерным течением, рецидивом классической лимфомы Ходжкина после трех и более линий предшествующей терапии и может назначаться пациентам, которые ранее не получали бритоксимапфидантин и отологичную трансплантацию в отличие от неволумаба при сравнении эффективности пембролизумаба и мбдуксимаба выживаемость без прогрессирования лучшие показатели при применении пембролизумаба частота объективных ответов тоже выше более продолжительные ответы при применении иммунотерапии ну а если говорить о токсичности связанной с иммунотерапией здесь немножко она была выше по сравнению с бдуксимабом видансином Изучаются различные комбинации, как брентуксимаба, витансина, так и аниволумаба и бембиролизумаба. Различные сейчас проходят фазы. И у нас в ближайшем будущем будет много возможностей использования этого, этих препаратов в комбинации с другими препаратами. По рекомендациям НСССН-2009, 2021 -го года он может использоваться как в монорежиме у пациентов с рецидивами и рефрактерным течением лимфомы Ходжкина, так и в комбинации, допустим, иммунотерапии, может Ниволумаб, использоваться в комбинации с брендуксимабом и Также это такая сейчас комбинация брентуксимаба-ведансина с неволумабом, которая ну, наиболее эффективна на сегодняшний день, достаточно высокая частота ответов. При этом профиль токсичности, он, конечно, более токсичный, этот комбинированный режим, но тем не менее управляемый. Менее 10% пациентов понадобилось назначение кортикостероидных препаратов. Хорошо переносится неволумаб и брентоксимаб также у пациентов старше 60 лет. И в качестве рецидива у этих пациентов классической лимфомы Ходжкина эти препараты в монотерапии могут использоваться. Промежуточные результаты при рефрактерном течении классической лимфомы Ходжкина – это Чередование неволумаба, несколько курсов введения, и если эффект недостаточный, то подключение двух курсов Айс в комбинации с неволумабом, последовательные введения в качестве предштерапии для возможности проведения аутологичной трансплантации гемопатических стволовых клеток. Возможности применения это в первую очередь после неудачи лечения аутологичной трансплантации, перед аутотрансплантацией, перед аллогенной трансплантацией и после рецидива классической лимфомы Ходжкина после аллогенной трансплантации. Также сейчас изучается эффективность пембролизумаба в качестве консолидации после аутологичной трансплантации. Ну, Иммунотерапия нам позволяет преодолевать резистенты спритоксимаб и видансину. Ниволумаб и они должно быть осторожно применяться при аутологичной трансплантации. Тот, кто проводит иммунотерапию пациентам или терапию бритоксимабом видализином при рецидивах и рефрактерном течении классической лимфомы Ходжкина, должны должен, естественно, быть в контакте с трансплантационными центрами для того, чтобы обсуждать вопросы, когда возможно проведение аутологичной или аллогенной трансплантации, потому что, к сожалению, несмотря на продолжительные эффекты иммунотерапии все равно они заканчиваются рано или поздно, и тем не менее опции у нас не всегда бывают достаточные, поэтому эти вопросы можно обсуждать, особенно если это кандидаты для проведения аллогенной или отологичной трансплантации. И помнить, что иммунотерапия – это достаточно терапия с контролируемым токсичным профилем, повышающая качество наших пациентов. Также пембролизумаб изучается в комбинациями с противорецидивной терапией, также показывает достаточно высокие результаты как по частоте объективных ответов, так и по частоте полных ремиссий. Можно использовать различные режимы введения пембролизумаба. Также имеются данные о эффективности более низких доз, как пембролизумаба, так и неволумаба. И ингибиторы контрольных точек, они высокоэффективны, даже у значительно прилеченных пациентов, улучшают выживаемость без прогрессирования, в том числе у пациентов с рефрактерным сечением и с первично-рефрактерным сечением, и позволяют достигать продолжительного наилучшего ответа, улучшают качество жизни пациентов и могут использоваться достаточно эффективно у пациентов пожилого возраста. Ну, и опять наш пример. Тот же самый, я не буду повторять, это пациент с первично резистентным течением лимфомы Ходжкина, которому проведена была аутологичная трансплантация. Первый курс противорецидивной терапии был э, неэффективный, э, использовался э, брентоксимаб получен после аутологичной трансплантации полный метаболический ответ. И вот как все-таки нам поступить с этим пациентом, наблюдать за ним, или мы предлагаем ему введение брентоксимаба витансина, или предлагаем введение ниволумаба или пембролизумаба после аутологичной трансплантации. Голосование, Лариса Валентиновна, у нас запущено. И пока у нас идет голосование, у нас не очень много времени остается на дискуссию. Все-таки я хотела бы вот услышать ваше мнение. Нас слушают сейчас специалисты в регионах. и Поскольку Центр гематологии, отделение гематологии и химиотерапии из палаты интенсивной терапии является одним из ведущих трансплантационных центров, то вот... Каковы те пациенты, которые должны быть направлены в центр компетенции? Вот могли бы вы описать, вот кого вот именно нужно наиболее оптимально направлять на данную терапию? Вот конкретно вот специалистам, которые нас слушают. Если у нас возникает первый рецидив, то лучше всего взаимодействовать с сразу с трансплантационными центрами и определять дальнейшую тактику ведения этих пациентов. Потому что вот именно определение, когда, какому, в какое время, на каком этапе проводить аутологи... готовить этих пациентов, аутологичную трансплантацию или там, аллогенную, или это не кандидаты для трансплантации, это, конечно, нужно обязательно взаимодействие с любым центром. То есть первый рецидив... Или первое прогрессирование, первичное резистентное течение, обязательно нужно в консультироваться. и Сейчас есть телемедицина, и мы никогда не отказываем а, напрямую консультации. И, то есть, а, иначе, конечно, эффект можно потерять у этих пациентов, они должны быть под контролем. Есть, готовы, есть да, как, как, как бы вот это понятие маршрутизации и а Один из факторов, в общем-то, не быть а не у данных пациентов. не только вот эти опции современные, которые у нас сейчас появились в последнее время, но и преемственность, маршрутизация этих пациентов – это один из факторов, в успешно, успешного возможного лечения этих пациентов. Лариса Валентиновна, у нас осталась буквально минутка. И... вот я рада поменялась. Да, поменялось. Да, то есть, значит, то, что, то, о чем мы говорили, несмотря на то, что времени было не так много, обо всем рассказать. Тем не менее, мнение поменялось, и я считаю, что свою задачу я выполнила.